Ильназа Галявиева, который в мае этого года расстрелял 9 человек в казанской школе, признали невменяемым. К такому выводу пришли эксперты научного центра имени Сербского, сообщает газета Анг, официальный орган общественных наблюдательных комиссий. Трагедия произошла 11 мая в гимназии номер 175 в Казани. Тогда 19-летний бывший ученик ворвался в школу и открыл стрельбу из ружья, 9 человек погибли, еще 21 госпитализировали. Позже выяснилось, что разрешение на хранение огнестрельного оружия Ильнас Галявиев получил незадолго до трагедии 28 апреля. Чтобы его получить, он должен был сначала собрать справки, в том числе от психиатра, пройти подготовку. Само оформление лицензии занимает до 30 дней, после ее получения и покупки оружия нужно зарегистрировать его, получить разрешение на ношение и хранение. Это еще две недели.